Салам алейкум, мир вам, уважаемые друзья. Многие спрашивают меня, есть ли курс по арабскому языку, связанный с бизнесом, с бизнес-тематикой. И чтобы не отвечать каждый раз на такие вопросы, я решил записать вот этот отдельный видеоурок, где рассказал бы о том, можно ли создать такой курс и вообще как происходит общение в деловой среде на арабском языке. Итак, э, прежде всего у меня возник такой вопрос. Если на арабском языке нет учебников, связанных с бизнес-тематикой, может быть, возможно взять учебник на английском языке и по его аналогии сделать э, аналогичный курс только на арабском? Из этого я сделал следующее наблюдение. Дело в том, что в английском языке очень много лексики, очень много слов, связанных действительно с деловой средой, с бизнес-средой. Некоторые даже из этих слов попали в русский язык. Возможно, они вам известны. Это такие слова, например, как deadline. Deadline означает какой-то конечный срок, который не должен затягиваться. Да? То есть это дата или время исполнения проекта или какой-то работы, которую нельзя нарушать. Также может быть вам знакомо слово «таргетирование». «Targeting», Targeting означает э, «постановка целей». Если мы какую-то делаем работу, мы ставим цели для этой работы, для этих действий. И вот в английском языке для этого существует определенный термин. Соответственно, я, как бы размышляя в подобном ключе, начал искать или размышлять над тем, а есть ли подобные термины в арабском языке? И сделал такое наблюдение: дело в том, что в арабском языке э, в бизнес-сфере применяется общеупотребимая лексика, нет специализированной лексики, каких-то специальных слов, которые были бы присущи только бизнес среди. Например, тот же э, Deadline да, это слово mind срок. Да, то есть, это слово, оно будет применяться и в обиходе, при обычном общении, и при общении в деловом ключе, без изменений. То есть, какой-то специализированной лексики, которая касалась бы именно бизнес-сферы, в арабском языке нет. Соответственно, в чем суть бизнес-курса, бизнес бизнеса арабского, здесь вот сказать очень сложно. Можно, конечно, сделать маркетинговый некий ход, назвать бизнес арабский, сделать какой-то курс в деловом ключе, деловой направленности, но это будет в большей степени маркетинговый ход, нежели э, действительно по сути. Но вместе с тем, э, при деловом общении, при бизнес-общении э, присутствуют некие аспекты, которые знать нужно. Вот в этом уроке я расскажу о том, какие это аспекты. Мы изучим некоторые фразы, наиболее общеупотребимые, наиболее универсальные, которые вы можете применять при общении и при выстраивании отношений с вашими бизнес-партнерами, а также изучим некоторые культурологические особенности, особенности этикета, потому что они играют если не определяющую, то очень важную роль. На данной э, схеме я условно изобразил основные составляющие бизнес-коммуникации, то есть э, что играет здесь важную роль. Э, для языка я отвел половину этой роли, а вот остальную половину составляет этикет, культура, во многом обусловленная исламом, а также репутация партнеров и межчеловеческие отношения. То есть, язык здесь играет неопределяющую роль, ну, где-то, наверное, половину. Да? Конечно же, мы на языке общаемся, передаем наши мысли, идеи, но помимо языка существуют и очень важные аспекты, такие как этикет, соблюдение каких-то культурных норм, которые имеют свою специфику в арабской среде. А также для арабов очень важно межличностные отношения. Репутация их партнеров, характеристики партнера как человека. Именно поэтому для арабских людей бизнес и жизнь, и межличностные отношения, они тесно связаны, они идут рука об руку, переплетены. То есть важно, чтобы партнер для арабского бизнесмена был еще и хорошим человеком и который держит свое слово, который последовательный, которые э, имеют чувство такта, понимает культуру, уважительно относится к э, арабской культуре, а язык это не определяющее. Можно общаться и на английском языке с арабским партнером деловым э, и при этом еще иметь хорошие отношения, если вы знаете вот аспекты культурологические, и о них э, я э, в этом уроке буду говорить подробно. Но вначале давайте изучим несколько фраз, знания которых э, и умение использовать которые вам даст огромный плюс э, в глазах ваших партнеров. Да? Он покажет ваше уважение к арабскому языку, к арабской культуре. При этом не обязательно учить язык для этого полностью, можно лишь пользоваться вот этими некоторыми фразами и благодаря им вы уже будете выглядеть таким человеком, который в глазах ваших партнеров будет иметь вес, да? определенный, как сказать, уважение. Итак, фразы «Приветствие». Понятно, что мы встречаемся с людьми, знакомимся или просто встречаемся уже будучи знакомыми и нам необходимо здороваться в арабском мире самое распространенное приветствие это «Ассаляму алейкум» это наиболее предпочтительная форма приветствия есть также более развернутая форма «Ассаляму алейкум варахматуллоги» «Ассаляму алейкум варахматуллоги» «Мир вам и милость Всевышнего» ответная формула на данное приветствие «Алейкум ассалям» Ва При этом, если вас, э, с вами вернее Поздоровались Развернутой формулой الله, То желательно и ответить Тоже развернутой формулой Ва алейкум ассалям Есть и другие формы приветствия Такие как э, Доброе утро صبح الحير, صبح الحير. Э, Ответная формула для этого приветствия النور, То есть, если вы Здоровайтесь, сабах вам отвечаю, сабах нур Если с вами поздоровались, сабах вам необходимо ответить, сабах нур Если же встреча происходит днем, в дневное время, уместно будет приветствие Нагарукум Саид. Нагарукум Саид, добрый день. Ответная формула Нагарукум Мубарак, Нагарукум Мубарак. Дословно, Нагаркум Саид переводится как счастливого дня, а Нагаркум Мубарак Благого дня, благой день. Если дело происходит вечером, соответственно, приветствие добрый вечер. Маса Ульхир. Маса Ульхир. Ответная формула. Маса уннур. Маса уннур. при прощании самая распространенная формула это на соляйма на с миром с благополучием то есть Оставляй, оставайтесь в благополучии также можно сказать до встречи ляка, или а если же время совсем позднее при прощании уже дело идет ко сну можно пожелать спокойной ночи для этого есть такая фраза ⁇ аля, хир", аля хир". Дословно она переводится как ⁇ пробуждайтесь, просыпайтесь в благополучии ⁇ Ответная формула на данную фразу ⁇ Энтамин Вы из э, благородных людей. То есть это ответ на спокойной ночи. Вам говорят ⁇ аля аляххир ⁇ вы отвечаете очень важная фраза при знакомстве вот именно при первом впечатлении при первом контакте с человеком если вы воспользуетесь данной фразой это даст вам какое-то преимущество покажет вашему партнеру что вы человек который заинтересован в долгосрочных отношениях заинтересован в в том, чтобы построить э, серьезные отношения, потому что вы приложили усилия некие, да, для того, чтобы э, освоить э, несколько фраз на арабском языке. Итак, как правильно представиться? Допустим, мы поздоровались, ассаляму алейкум, алейкум ассалям, и далее вы говорите, э, позвольте мне представиться вам. Исмахли Исмахли Укаддиманафси. Позвольте мне представить себя. И тут же говорите Анаисми, Мое имя, и вставляете свое имя. Ну, например, Юрий. Да? Анаисмий Юрий. Меня зовут Юрий. То есть говорим Исмахли Укаддиманавси, Ис Анаисмии Юрий. Если же вы представляете не себя, а другого человека, например, вашего коллегу, тогда нужно сказать не нафси, а замили. Замиль по-арабски это коллега. Замили моего коллегу. Исмахли укаддиман замили. Позвольте мне представить моего коллегу. Исмаху его имя. И э, говорите его имя. Если же ваш коллега женского пола, представитель прекрасной половины человечества, тогда вы говорите Исмахли укаддима замиляти. Исмуха, например, Елена. Исмуга Елена. Позвольте мне представить мою коллегу, ее имя Елена. Также бывает часто, что с вами присутствует супруга или супруг. Если с вами присутствует супруга, ее также необходимо представить. Это правило хорошего тона, этикета. Поэтому нужно сказать: Исмахли Укаддима Зоуджатии Позвольте мне представить мою жену. Исмуга и говорите ее имя. Если же вы э, представительница прекрасной половины человечества, и э, у вас рядом муж, тогда вам нужно сказать ⁇ Зоуджи ⁇ моего мужа. ⁇ Исмахлию Каддима ⁇ Зоуджи ⁇ Позвольте мне представить моего мужа. ⁇ Исмуху ⁇ и говорите его имя такое-то. А также очень важно знать... Э, Вежливая формула вежливого обращения к человеку. В арабских странах это два слова. Либо я сейид, я сейид, господин, либо я сейида, госпожа. Например, я сейид Мухаммад, господин Мухаммад. Исмахлию кадди манавси, Александр. Господин Мухаммад, позвольте представить мне себя, позвольте представиться, Мое имя такое-то. Если же вы обращаетесь э, к женщине, э, то нужно сказать «Я Саида». После того, как вы представились, поздоровались, представились, познакомились, вам представились, вы э, можете выразить э, свою, э, так скажем, радость, да, знакомство. Можно сказать «Юсеррони ната'арафбикум». Я рад с вами познакомиться. Ну или я рада с вами познакомиться. Также есть фраза эквивалент. ан бикум. Я счастлив с вами познакомиться. Можно сказать, для меня честь с вами познакомиться. Также после того, как вы поздороваетесь, представитесь, познакомитесь, да, выразите свое э, почтение знакомством, э, необходимо переключить вашего партнера на другой язык общения, не на арабский, дать ему понять, что вы э, не в достаточной мере владеете арабским, чтобы продолжать разговор. И нужно это сделать следующим образом – корректно. Показать, что вы знаете некоторые э, фразы на арабском, но предпочитаете другой язык. Вам более удобно на другом языке общаться. Например, на английском. И вам необходимо сказать. Атахаддасу арабия калилен. Калилен это значит немного, чуть-чуть. То есть я говорю на арабском немного. Атахаддасу биллёгат арабия калилен. И далее можно сказать. Э, попросить общаться на другом языке. Халимкинуна онаتحدثит биленгвализия. Халимкинуна онаتحدثит биленгвализия. Не могли бы мы разговаривать на английском? Либо минфаздликом такиальным биленгвализия. Пожалуйста, говорите на английском. Минфаздликом такиальным биленгвализия. Вот такие несколько фраз, которые можно произнести, можно продемонстрировать свое уважение к вашему партнеру, вашу заинтересованность в построении отношений с ним и далее уже продолжить переговоры либо с помощью переводчика, либо с помощью английского языка. Но помимо вербального общения, то есть языкового общения, очень важно общение на культурном уровне знание этикета. Что касается вот этикета, да, то на его, на его формирование очень большое, очень большое влияние оказали нормы ислама, а также Бедуинский кодекс чести. Этот кодекс чести существует с древних времен, это определенные культурные особенности, которые сложились в арабском мире. И и знать об этом тоже нужно Что касается норм ислама Как мы многие знаем Здесь есть определенные ограничения В плане кухни И в плане отношений с противоположным полом Что касается кухни да, Это особенно важно знать Если принимающая сторона вы И вы принимаете ваших партнеров Вне арабских стран Само собой разумеется Вам необходимо накормить гостей то есть это можно сделать либо в ресторане, либо в кафе, либо у вас в офисе, или может быть даже дома, но здесь важно соблюсти определенные требования, да, предъявляемые к продуктам. Если у вас в городе есть халяль-ресторан или халяль-кафе, где вот халяль, да, кто не знает, это Пища, приготовленная по нормам ислама, то есть разрешенная к употреблению пищи для мусульман. Как правило, это традиционные какие-то блюда, но основное требование к тому, чтобы полностью исключалась свинина и все ее компоненты, то есть любые какие-то жиры, любые ферменты, чтобы вообще они отсутствовали. Также исключается спиртное. И что касается мяса, будь то говядина, баранина, или курятина, там, птица, оно должно быть приготовлено также в соответствии с нормами ислама. Поэтому, если у вас халяль-кафе нет, или нет заведения, где можно было бы заказать блюда халяль, по нормам халяль приготовленные, лучше мясо исключить вообще. Потому что даже если это будет курятина, говядина, то есть даже если это не свинина, все равно арабы предпочитают не употреблять это мясо, которое не является мясом халяль. А что касается спиртного, его вообще исключаем. Исключения здесь могут составлять только случаи, если ваши партнеры это арабы-христиане. Да? Например, арабы из Ливана которые исповедуют христианство. Здесь нужно смотреть по ситуации, уже по конкретной ситуации, кто ваши партнеры, каковы их культурологические особенности и тому подобное. А что касается использования рук при приеме пищи, при... когда вы здороваетесь, когда вы передаете какие-то вещи, документы, например, или блюда с чем-то. Всегда используйте правую руку. Дело в том, что тоже культурологическая особенность в арабском мире такова, что левая рука считается э, нечистой. Делать ей что-либо к неудаче, то есть ну, некое не негативное значение имеет. А также в мусульманских странах левой рукой предписывается пользоваться при посещении туалета. То есть все действия, которые там необходимо делать, они делаются левой рукой, и поэтому левая рука, она может вызвать оскорбление, если вы ею что-то делаете, там кушаете пищу или передаете какие-то вещи вашим партнерам и друзьям. Что касается женщин, женщинами, если они присутствуют, если это, например, супруга вашего партнера, с ними нужно здороваться, но здороваться нужно, соблюдая определенные правила. Можно поздороваться, уважительно, кив, кивнув и сказав Здравствуйте, там, ассаляму алейкум. Но не смотреть в глаза, не, не заглядываться, не, не пожирать ее взглядом, потому что это тоже может вызвать негативное чувство вашего партнера. Он посчитает это за оскорбительным. А можно просто кивнуть, сказать саламу алейкум, или Сабахи там -хир", сабахиль хирбахир и э, телесный контакт исключаем полностью. То есть никаких рукопожатий женщинами, никаких целований рук делать нельзя. В исламе касаться чужой женщины, не являющейся для вас матерью или супругой является харамом конечно в современном мире да во многих арабских странах есть вот такие веяния запада современнивание культуры когда женщины могут позволить себе здороваться за руку но в этом случае сама женщина руку протянет чтобы поздороваться и Здесь нужно смотреть уже по конкретному ситуации. Сами такие вот э, инициативу в таких вещах проявлять вы не должны. А, в месяц Рамадан, а, если вы присутствуете в арабской стране, и в месяц Рамадан э, ваш визит совпал с, с этим временем, а, не, не нужно принимать пищу прилюдно. Не при ваших партнерах, не вообще при любых людях в мусульманской среде, потому что для многих это будет неприятно, это вызовет негативные эмоции. Есть дело в том, что вот представьте себе, вот есть человек, он мусульманин, он соблюдает пост. В дневное время суток ему нельзя употреблять пищу, и вот кто-то рядом сидит и кушает эту пищу. Понятно, что для мусульманина пост – это некое усилие над собой, это воспитание себя. И видеть человека, поедающего что-то, ему даже может быть не то, что с эмоциональной точки зрения неприятно, а чисто с физиологической. Это стимулирует аппетит, это тяжелее сдерживать себя да, в пост, когда видишь, как кто-то кушает. Поэтому, если вы хотели бы покушать, вы не мусульманин или не соблюдаете, найдите место уединенное, может быть номер вашего отеля или еще какое-то, и там спокойно покушайте, попейте. Но прилюдно это делать не стоит. А также, что касается других культурологических особенностей, во многом обусловленных Бедуинским кодексом чести. Если вы сидите на переговорах или просто общаетесь с вашим другом, партнером, вы можете закинуть ногу на ногу. Но при этом многие люди делают это так, что подошва ноги направлена в какую-то сторону. То есть она направлена не вниз, не в пол, а в сторону. И вот если ваша подошва будет направлена в сторону человека, вашего партнера, это Считается очень оскорбительным в арабском мире. Поэтому ногу на ногу лучше не закидывать или закидывать но так, чтобы подошва ног смотрела точно в пол или в землю. Не нужно ее куда-то в сторону, чтобы так получилось, что она на кого-то направлена. Также по правилам этикета арабы любят расспрашивать о том, как ваши дела, как ваша работа, как ваши там, здоровье и они эти вопросы могут задавать не один раз это имеет такой культурологический аспект в большей степени формальный вы когда будете отвечать на эти вопросы не нужно отвечать развернуто да у меня дела вот так так там есть такие проблемы да если это ваш близкий друг это можно этим поделиться но как правило такие вопросы и ответы носят формальный характер поэтому в ответ вы сможете тоже спросить как ваши дела да? Но при этом нужно знать, что спрашивать о жене, о детях нежелательно. Это тоже может быть оскорбительно, восприниматься как оскорб... оскорбительно несколько. Ну так не очень хорошо. Да? Если человек с вами мало знаком, если он не является вашим близким другом, с которым возможно обсуждать его жену, его семью, то лучше этого не делать. Следующий момент. Если мы входим в офис или в дом. Как правило, арабы входят первыми, хозяин офиса или хозяин дома входит в первыми, первыми, а затем входят в гости. Это также обусловлено историческими моментами, когда э, хозяин, э, например, в пустыне приглашал э, к себе гостей, э, вводил их в свой шатер или в свой дом, он заходил первым и показывал тем самым, что в доме безопасно, что там нет змей, нет засады какой-то, и что вот он вошел, и можно сходить остальным. Поэтому, вопреки вот западным нормам культурным, когда гостей пропускают вперед, арабы входят первыми. Если принимающая сторона в арабской стране вас пригласили в офис или в дом, вам обязательно предложат кофе и какие-то, может быть, сладости, угощения. Если вы не голодные, не испытываете жажду и вообще терпеть не можете кофе или чай, то отказываться в этом случае не стоит, это также может восприняться как проявление неуважения. Принять все же стоит угощение, хотя бы одну чашку кофе, и вот здесь есть важный момент. Допустим, вам подали кофе, вы его выпили, вам его будут доливать до тех пор, пока вы не произведете определенное действие. Какое это действие? Если вы больше не хотите кофе или чая, вы должны взять чашку и покачать ее большим указательным пальцем. То есть вот так вот. Взять чашку и с стороны в сторону ее покачать. Тем самым вы покажете, что э, вы больше не хотите кофе ну или чай, да, в зависимости от того что будет подано также можно чашку перевернуть вверх дном это тоже продемонстрирует то что вы для вас достаточно ну и еще один очень важный момент это подарки конечно же при установлении отношений с партнерами с людьми необходимо преподносить какие-то подарки может быть сувениры и э, о том, какие это должны быть подарки, я сейчас расскажу. Но здесь нужно еще э, сказать об одном важном моменте, чисто культурологическом и ментальном, который присущ арабским странам. Э, допустим, вы встретили человека, разговариваете с ним, и вот вы решили сделать ему комплимент. Увидели у него какую-то красивую вещь, может быть, э, красивую э, одежду или красивые часы или телефон и вы решили вот сделать комплимент сказав что вот как, у тебя такие классные там часы у тебя такой крутой там не знаю э, пиджак там галстук или телефон или еще что-то э, делать этому не стоит вот почему если в западном мире или там в россии это считается приемлемым воспринимается хорошо а в арабских странах э, есть такая традиция. Если человеку понравился ваш там, телефон, вещь какая-то, ее можно подарить. То есть араб в знак, э, в знак своего расположения к вам, в ответ на ваш комплимент, может сказать, тебе раз это так понравилось, то я вот хочу тебе это подарить. Пожалуйста. И здесь есть один такой момент, что вы должны подарить что-то в ответ равноценное, равнозначное, то есть по стоимости в том числе. И представьте себе, если вещь, которую вы похвалили, которую, относительно которой сделали комплимент, окажется очень дорогой, и вы не сможете ответить тем же. Вот здесь уже может быть не очень хорошая ситуация, не очень удобная, поэтому от таких вот комплиментов лучше воздержаться относительно каких-то вещей. А что касается подарков, все же их дарить стоит, и эта традиция очень такая хорошая, она есть в арабских странах. Хорошим тоном будет считаться подарок, не превышающий по стоимости 100 долларов. То есть сильно дорогие подарки дарить нежелательно. Дело в том, что если вы выстраиваете отношения, Особенно если это не просто там малый бизнес, а если это крупный бизнес, если вы встречаетесь с представителями какой-то фирмы, даже не с главами, а с какими-то директорами или инженерами или еще кем-то, и вы преподносите им очень дорогой подарок, они могут это воз, э, воспринять как попытку э, подкупа, попытку взятки. Э, поэтому дорогостоящие подарки лучше не дарить. Э, что э, также лучше не дарить? Это сувениры или какие-то предметы с любым изображением обнаженных тел. Будь то мужских тел, будь то женских тел. Вообще любые обнаженные э, какие-то тела лучше исключить. Также изображение животных и птиц. С этим тоже нужно быть осторожным. Э, одно дело, если это какие-то животные и птицы изображенные, нарисованные как-то схематически или... В виде орнамента, а другое дело, если это э, свиньи, да, или собаки. Вот свиньи и собаки исключаем вообще. Э, также ножи и острые предметы. Их тоже не дарим, потому что это тоже может быть воспринято не очень хорошо. Вообще традиционно ножи и какие-то острые, колющие, режущие предметы это элемент вражды некой поэтому на подсознании это воспринимается именно так в арабском мире лучше такие подарки не делать что можно что желательно дарить здесь конечно трудно сказать однозначно да потому что это может быть все что угодно но оно должно быть уместно оно должно быть ненавязчиво должно быть по ситуации ценится шоколад в арабских странах шоколад довольно дорогое удовольствие и если вы подарите шоколад, это будет очень неплохим вариантом, но при этом нужно учитывать, что шоколад, который там, содержит ароматизаторы с ликером, виски там есть такие, да, это тоже нельзя дарить, потому что спиртное оно воспринимается негативно. Также можно подарить различные сувениры в виде шкатулок каких-то. Каких-то предметов, может быть, авторучек, там, канцелярских товаров таких, в хорошем качестве. Можно, чтобы это было с орнаментом. Это какие-то вещи народного промысла. Вот, в принципе, такие рекомендации, которые я могу дать относительно отношений деловых отношений. То, что нужно знать при общении с вашими друзьями и партнерами в арабских странах. А на этом у меня урок подошел к концу, я думаю, эта информация была для вас полезной. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Но что касается изучения языка в бизнесе, да, именно в бизнес-целях, то здесь нужно исходить из того, какова ваша сфера деятельности, да, каковы конкретно ваши потребности. Понятно, если вы заняты в производстве, то нужно изучать лексику, связанную именно с производством, какими-то техническими терминами и так далее. И здесь более уместно будет брать индивидуальные уроки у преподавателей конкретно под вашу сферу.